Почему я ничего не снимаю? В плане? Мне надо снимать. Видео да. Хай всем. Прошел первый день конкурса. Ёптать. Я вовремя так повернула. Но я не знаю, в фокусе ты или нет. Ты в фокусе? Нет. Реклама фокуса. А у вас есть фокус? У вас есть фокус? Шик -шик. А у меня есть фокус. Та -та -та -та. А у тебя нету фокуса. У меня муха на камере была. Так надо было прям навести в этот момент, когда я пчикал и ты типа наводишь фокус. Комарики фу фу фусают. Фусают? Меня фусают комарики. Это, знаешь, что? Мне такое слово Как будто они тебя облезывают. Такая... Фусают. А, меня э -э комарики облезают. Не знаю, как... звучит как смурфики все-таки. Пусают, смурфики. Тебя облизывают смурфики. Черт, это, это, это, это не туда фантазия, это не надо, а. Гномики. Я нормальный. Это гномики нормальные. Гномики, смурфики. Я не знаю, что они замышляют, но что-то неладно. Надо от них подальше держаться О. Доберутся до твоих завершенней Вау, вау, вау, вау, девушка, будьте полегче С таким выражением. Да. У меня там все это Запечатано? Запечатано. Фу, э, просто вот видео моими глазами И моими усами, да? <смех> Только этот э, <смех> Мне тогда головой надо трясти Типа, чтобы это реалистично было Да ты так трясешь Все равно идешь а, ну да, возможно. Что возможно? Я так сделал одно видео. <реклама> О, я хрустнула себе ногу. Идите без меня. <реклама> <реклама> я хрустнула себе ногу. Идет спокойно. <реклама> баня пахнет. Обожаю баню. Блин. Запах. Ты слышишь этот запах? Он прекрасен. Это баня. Давай наслаждайся. Давай рекламу бани Баня в Омске. И тут у меня это В появляется. каком месте ты моешься? Не, не, не. Конечно же в бане. Нет, это, это херня. В это это просто, просто. Просто, знаешь, это. Ты, ты, ты, в бане в Омске. Вообще-то не в Омске. Нет, нет. И тут такая, знаешь, этот веник березовый появляется. Я тебе смонтирую потом веник.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 то, что у меня по фантазии пред. Я да, про. По-фантазерский глесть. У меня фантазия привет. А он голову держит. Гамлет! Что ты делаешь со мной? И тишина такая сразу. Ай, комар! Так вы ничего не болтаете, нет. А, я что мне болтать? Давай поговорим. <сздад> Давай еще раз, какой можно <свят> хоррор снять? Давай, чтобы на видео записалось и запомнилось нам. У меня паутина почему-то здесь. Да вы не будете снимать, вы как всегда на Спасибо. Хм. Нет, а если вы собираетесь... Правда, Ты будешь снимать? Да. Какой фильм? Давай для начала сюжет. <с Pour Glas> сюжет? Короче. Давай творческий ]uar. человек. Два подростка приезжают. Маленький городок Своему дяде, который владеет Магазином странных вещей Ну блин, черт, граффити Фолс есть ага. Сейчас просто, просто обломали тебя Ай-яй-яй, не толкай меня Нет, нет, да. только да. не вниз а. Подписчики ничего не поймут а? Подписчики, говорю, ничего не поймут Нормально О, вот и продукт Мы тебе обеспечим просто ежедневный прирост 50 тысяч подписчиков Просто ты охренеешь от них от такого, они, они охренеют такого бутонна, как я О, мне показалось, там женщина лежит, блин, в песке Да, да, да мне тоже Там юбка такая Что с нами не так? Не-не, просто по посмотри, колючая проволока вокруг Домашнего дачного участка, кто-то жестко не доверяет никому Не, дорого Да, которая всегда молчит она просто, она... Она Я? Дирижерная. Ты про меня? Про неё а. Она просто дирижер, она управляет А, вот на... еще продуктовый, так шнорм она как этот кукольник водит нами, как пешками, как игрушками. Да-да-да. Да, ты у нас Марионет. Слушайте, слушайте, подписчики. Я не могу помочь подписчикам, не помню, Короче, это осталось секретом. Ну, я вам расскажу. В следующем выпуске. Хорошая зак.. Закончало. «Ага -а Я не знаю, как, как это слово сказать. Хороший конец. Да-да, закончало. Закончало. Домики такие аккуратные. Блин, тут так тихо реально. И мы одни такие шумем. Ну, у нас-то обзор непонятно чего, непонятно зачем. Самого этого маленького города. Чернолучие. Которые скоро произойдут. Страшные. Страшные. Страшные. Хрен знает, что здесь еще не придумал, но произойдет. Мы просто взяли два билета. <смех> вот, мы сюда к нему подошли. По сути, мы бы... Да, вот. мы да... Не, дал... не так далеко прошли, так да. что... Не надо мне тут. Нет. Да. А все равно как бы мы вышли. Даже если это. Кстати, базе, вот даже там, там, там. даже вот на базе отдыха вот эта, вот, блин, будка. О, кстати, смотри, это не тот пац, который на лавке сидел, когда мы туда шли. Корейцев. Который говорил что-то это. Да, да, да. С перебитым позвоночником. Ну у него крылышка нет. Мурат. Чем его это? Салфеточкой подгони, я не могу у меня сейчас тогда фотоаппарат вывалится. Чего я сделаю? Салфеточкой подогнать его. Нет, Стас, ой, Мурат. Стас тоже поспеши. Нет, Стаса нет, Стас ушел. Мурат, это Мурат. Так это есть тут первый Мурат. Ты че? А Виктория улетела уже Он притворяется мертвым Да может уже помирает, на самом деле. Уже Лапкой швелит Не, он тоже устал, он, короче, как ты Тебя тронешь, ты такая Отстаньте от меня, отстаньте И потом такая спать будешь Нормально Просто Да? Почему? Добро пожаловать! Скажите, сейчас будет капокас? капокас. Кстати, отсюда хороший ракурс Просто фильм, как кто-то ест шоколадку и назовём его «Чаепитие». Привет всем, сейчас утро, и я нахожусь в лагере, э, даже не в лагере, в э, Аэлите. О, смотрите, смотрите, птичка, птичка. Ай-яй, я, короче, решила покормить коморов. И вот иду, значит. Где птичка? Улетела. Блин, жалко, птичку. О, вон она в центре была. Все. И вот я, короче, решила утром прогуляться по лесу. Но, блин, короче, я не ожидала, что все-таки комары еще будут. О. Ну, сели бы там что-нибудь там, не знаю. Черт. И, на самом деле тут в тишине прям вообще классно, красиво. Только, блин, вот я сейчас быстро иду. А Если бы я быстро не шла, меня бы сожрали комары. Но зато я бы не словила кадр. А! Ой, ладно, короче, я пойду назад. А, вот. Если прислушаться, то... Классные звуки. Тишины. Короче, я приехала сюда представлять свой фильм. И э, вот, его уже показали. Я снимаю это на третий день. Да, классно. Вот. Э, сняла я сегодня, да и вообще не так много. Поэтому даже не знаю, <laughs> стоит ли делать влог. Ну, конечно же стоит, господи, это же я. Я даже могу, блин, и отдельный кадр запилить. Вы же меня знаете. Сейчас 6 утра, я почему-то одна такая встала. Ну, ладно. Сейчас вот мы скоро будем уезжать. Ну, собственно, здесь, кстати, прикольно. Тут прям очень много кормят. Да и не только, тут места красивые. Но, блин, комары, это, конечно, комары.